Всем привет! Я Желтый Мужик, помогаю подготовиться и провести продающие публичные выступления в онлайн, конечно же. Многие из нас, впервые увидев себя в мониторе или услышав свой голос, остаются крайне недовольны. У нас в голове какие-то мифы, какие-то критерии оценки которые нас подчас сдерживают, и они вряд ли имеют какого-то отношения к реальности. Если вы хотите в ближайшее время начать снимать и получать удовольствие от процесса, приглашаю вас на обед, о котором мы поговорим, как убрать эти стопоры. Для того, чтобы попасть на обед, сделайте простых три шага, они есть в описании. Встречаемся на обеде. Ваш желтый.